Меня зовут Павел Надежда, город Краснодар. До начала курса я уже занималась предпринимательской деятельностью в сфере риэлторства. Но моя проблема была в том, что всего три месяца назад я переехала в город Краснодар из провинциального города. Там у меня достаточно была, ну, хорошо развита данная сфера. И мне здесь не хватало просто знаний, знаний сильных и слабых сторон города. Но так как хотелось уже зарабатывать, и было такое ощущение, что что-то есть и чего-то мне не хватает. Тут мне, ну, случайного ничего нет, попадается приглашение на бесплатный вебинар Евразийской Академии Предпринимателей. Я заинтересовалась, зарегистрировалась. И уже прям на первом, на первом вебинаре бесплатном до меня доходит, что нужно срочно бронировать пакет с обратной связью. Я его бронирую, еще не закончился вебинар, на следующий день все оплачиваю. Кстати, ни разу не пожалела об этом. И то, что меня первое зацепило, то, что Дарья дала понять, что... Очень сильно на сегодняшний день нужно обратить внимание на новостройки. Я раньше тоже занималась новостройками, но не считала, что тут я очень там, ну, заработаю много денег. То есть вторичный рынок для меня, ну, как рыба в воде там. Благодаря Дарье вот этому курсу на сегодняшний день я отдаю прям преимущество новостройкам. Хотя вторичка... Для меня и на сегодняшний день остается также интересной. Но то, что я получила, я четко понимаю, что у меня уже есть уверенность в завтрашнем дне. Что бы ни происходило, по крайней мере, по крайней мере мне знакома еще одна грань, огромная грань – это новостройки. Тот маркетинг, который дает Антон, как он его преподносит, как разжевывает. Я человек, который, ну, не могу сказать, что я совсем, как сказать, далека от компьютеров, но мне неинтересна тема разработок каких-то, там, IT-направлений IT и так далее. И просто для себя принципиально, хотя у меня есть человек, который занимается всеми разработками, просто на себе решила попробовать, а смогу ли я. И за два с половиной дня я собрала лендинг. Затем мы запустили трафик, стали получать заявки. Благодаря обратной связи и вот такой трепетной заинтересованности в нашем результате, мы с Антоном оттачили все шероховатости, все задоринки. На сегодняшний день... Получаем заявки, уходим в Новый год а, с той уверенностью, что у нас только развитие. Впереди нас ждет и успех. А, Дарья а, дает такой объем материала. Ну До этого я тоже по покупала курсы. То есть ну, всегда интересовалась, всегда новыми какими-то инструментами интересовалась. Ну, вот... На сегодняшний день меня просто переполняют эмоции того, сколько материала, какой объем материала, рабочего материала было нам дано вот в этом курсе. И если ну, говорить можно долго, я вот просто хочу новичкам порекомендовать, если вы только-только думаете в этом направлении развиваться то вообще сомневаться нечего. Вы уже будете готовы, предприниматель, еще месяц не пройдет, вы уже будете предприниматель готовый, который может спокойно приглашать людей говорить: я знаю, как и сколько ты можешь зарабатывать. А, то есть у меня есть настолько сильный инструмент, который ну, будет, ну, будет давать гарантии Просто а если вы уже человек, который работал в этой сфере, для вас будет, ну, наверное, Приятно будете удивлены тому, что насколько уже продвинулся рынок недвижимости, сколько новых инструментов уже внедрено. И, возможно, вы с чем-то знакомы, но я уверена, что вы очень много нового узнаете. По крайней мере, для меня были сплошные открытия на первых двух курсах. И то, что вы тоже получите уверенность в том, что завтра... Вы будете ну, в тренде, и не получится так, что новички вас просто будут двигать с этого рынка и просто уводить у вас клиентов. Всем желаю правильных принятия правильных решений. Выбор всегда за вами, быть или не быть. Но меня еще очень сильно зацепила идея Дарьи создать... Ри, ну, общество риэлторов, которые будут очень сильно отличаться профессионализмом и оперативностью, но также экспертностью. И я думаю, с ее помощью это очень быстро произойдет. К нашей профессии будут относиться более уважительно, с доверием. И действительно, будет четкое понимание, что риэлтор это в первую очередь эксперт, а не тупо получающий процент со сделок, человек, который не до конца понимает вообще, чем он занимается. Всем, всем еще раз желаю здоровья, успеха. Любите свою профессию. Уважайте себя. Вкладывайте в себя. И отдача не заставит себя долго ждать. Спасибо.